А нет, мама длинные ноги за мной бежит, спасите, помогите, мне очень страшно. Что то мамка рубка? Нет, мама длинные ноги. А, а, вот так тебе. Все, мамка рубка. Эта мамочка длинные ноги может смотреть наверх, вниз. У нее опускается сразу и шея с головой, и сами глаза. Также она может смотреть налево и направо. Поворачивается голова с шеей и глаза. Вот так может смотреть на кого-нибудь. Хоп, могу на тебя посмотреть, а могу на Бауфтер. Или на Климсона. Всем привет! Добро пожаловать на битву строителей. По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы будем строить мамочку длинные ноги. Напомню, что суть битвы строителей заключается в том, что я говорю подписчикам, что они должны построить, и они строят это за 2 часа. И если под этой битвой строителей мы наберем 2000 лайков, то на следующей битве мы будем строить кролика банза. И как всегда, начинаем строить после старта салюта. Сейчас мы будем наблюдать за результатом первых 10 минут. И первый, кому я пришел, это Кримсон. Так, привет, Кримсон. Ага, я уже знаю твой ответ вот этот крутой смайлик. И что же ты сделал за первые 10 минут, и какой же у тебя прогресс? Хм, довольно красиво. Кримсон включил свои крутые мозги и начинает строить э, в своем очень крутом стиле. Когда он строит в этом стиле, у него получаются очень красивые модели. Ну, у Кримсона за первые 10 минут даже очень хороший прогресс. У него очень много времени, у него почти готово тело. Ну посмотрим, какие ты будешь делать механизмы еще. Ладно, я пойду. Короче, ты со мной в чате общаться не будешь, да? Только вот этот смайлик все за тебя говорит, да? Кримсон. Кримсон. Кримсон! Пум. Хел, мистер Инглиш. У нас сегодня иностранец. И what's you do? Hello. Я что, даже халфов неправильно говорю? А так-то иностранец строит сферу. Дальше у нас черная команда. Так, тут у нас бабтер и еще один лис. Квадратные ножки, круглую и ручь. Ну, пока что непонятно. А, это другое. Это я создал, чтобы для цветов, чтобы я цвета мог определять. Это для тела, а вот это для ног. Ну, не для ног и рук. А, вот это вот уже будет часть магии. А, уже будет часть магии. Итак, мы начинаем смотреть результат построек э, за вторые 10 минут, то есть уже прошло 20 минут общего времени. Э, иностранец, э, hello, э, I'm from э, Russia. После офигенного разговора с инглишем можно посмотреть постройку. Тут имеется сфера и наверху очень э, красивая, но странная форма. А теперь посмотрим, что получилось у Климсона. Так, вот Сондра значок и после него можно смотреть постройку. И он делает всякие скосы и типа того. Ну вот такая вот у него странная форма получается. Да, я даже не знаю, какую тут деталь сказать. Я. Извини, порешеточно не понимаю. Они на своем решеточном языке болтают, которые я не понимаю. А где Бабтер живет? Я в черной команде. Но я спрашиваю, в каком городе? Шутка шутка. Так, получается, ты делаешь ногу, и она получается весьма красивой. Типа, под наклонами всякими. Это довольно красиво выглядит. Ну, такая нога, именно форма сама очень прикольная. Ну, думаю, 20 минут это стоило того. И думаю, мы будем снова наблюдать прогресс э, через 10 минут. И сейчас мы будем наблюдать... Э, Результаты построек за следующие 10 минут. Уже прошло, получается, в сумме 30 минут. И, как вы поняли, мы начинаем с бамбтера. Ну что ж, привет. привет. Привет. О, первый лист, который разговаривает. Ну, второй раз. Так, что у нас там в чате? аха ха ха ха ха, -ха. Пу -пу -пу -пу -пу -пу. Со смеху хочешь. Пу -пу -пу кого ахаха это чё Какая-то. Это чё Палка, палка, пфф. а где она? Пфф, пфф. А у пфф, Есть палка? Пфф. Ну, пфф, да. Пфф, мне кажется, нет. Шоп ты... Я могу тебе нормальную переписку сейчас Давай, скинь. Со смеху помирить хочешь кого? Ах, это чё хрень какая-то это чё палка палка огуречек а где она? Получился человечек. А у горечика есть палка. А, -а, -а, -а ну наверное, дя, да, мне кажется, нет. Что за блин стихи? Короче, у бабуфтера тут э к ноге у нас прибавилась вот такая вот сфера. Это типа тело самой мамочки длинной ноги, но как мы знаем, тело мамочки длинной ноги состоит из двух частей: э сферы и вот такого э сердцеобразного сердца в принципе логично <смех> и ты сейчас этим как раз таки занимаешься но ну, а я пойду в следующую команду так полетели тогда к Кримсону. встречает наш его э -э крутятский смайлик так что у нас изменилось у Кримсона ну я так понял Кримсон все это время занимался вот этой квадратной рукой ему в принципе неплохо, потому что такую форму довольно сложно сделать и ты ее сделал довольно быстро почему квадратная? квадраты не допускаются в битве строитель ты чего о таком не слыхал? лень да я тебе... Короче, ты будешь пущен нашел Полетели к Ингличу. Эм, um, hello? I'm going to your base. Помер. Ай, Help me, please. Окей, okay, what you do. О, теперь я понял, что у него за цилиндрик. Это сфера для, получается, тела. Там еще одно тело. И вот, это единственная мамочка длинные ноги, которая стоит э, на ногах. Не на четвереньках, а на ногах, на двух ногах. Как человек, как я. Как вот этот иностранец. И сейчас он начинает делать голову. Это очень круто. в принципе. И думаю, мы будем снова наблюдать прогресс э, через 10 минут. я буду начинать смотреть у нас вот сначала будет э, бабуфтер который э, добавил как раз вот это сердечное сердце и также добавил вторая нога Ну, в принципе думаю неплохой результат вот, ты неплохого результата добился так дальше я там вижу крутая мамочка длинные ноги у нас у иностранца получается но я сейчас иду к Кримсону так к Кримсон сделал одну руку и за это все время он сделал вторую ну уже не руку а ногу то так выходит, это а такие наклонности и тут ботинок, ну, очень даже красиво. Ну и также сейчас, наверное, вторую делаешь руку и потом еще что-нибудь. <свят> ну, этой формы довольно сложно делать, типа вот эти наклонности, углы. Именно у мамочки длинные ноги, вот эти все части, это довольно сложно делать. Я сейчас пойду к иностранцу тогда. Так, у него получается добавилась такая голова, такой цилиндрик, там отходят такие волосы и еще один, еще одни такие волосы. Ну, пока что еще в процессе. Думаю, он еще сделает руки, может даже механизмы. Это будет круто. Так, иностранец мне написал, что еще и начал делать механизмы. Так, ну и последний участник, он у нас, э, так сказать, только что зашел, начинает делать только цилиндр. Ну ладно. Я думаю, мы вернемся тоже через 10 минут. Ну, ты, получается, просто добавил две... Руки, так сказать, или ноги. Это же, мама, длинные ноги. Но только эти уже подлиннее, чем вот эти. Типа, ты не просто скопировал, ты еще там что-то поменял. Так, сейчас мы заходим к нашему новому участнику, который у нас недавно начал строить. И он строит уже сферу и подъем наверх. Ну, типа тоже, да? Я думаю, эта мамочка длинные ноги тоже будет в стоять состоянии, типа. Ну, как у иностранца, того, к которому мы как раз-таки прямо сейчас летим. Кстати, вот что сделал. Он делает, получается, руки отдельно вот от тела. Типа он к ним сделает механизмы. И как видно, у нее у него стоящая мамочка длинной ноги. Ой. Что за, блин, волосы? Прикольный. О, ну он, он на них шарниры ставит. Ну да, что-то будет у него механическое. Сразу видно. Это круто, кстати. У него она довольно большая получается. Смотрит вперед. Ну, и есть еще мамочка длинные ноги от Кримсона. Почему мамочка длинные ноги? Можно сказать МДН, МДН, все, смотрим мэдэн пальн, странно звучит. Смайлик, э, думаю, Кримсон тебе его нужно сменить. У Кримсона здесь э, получается две руки, он их, кстати, делал не просто копировал, он их по-разному делал. Эту так сделал, эту по другими наклонами сделал, или он их дюпнул, даже не видно. Поэтому надо написать комментарий. Так, ну тут первая нога, сейчас думаю вторую ногу добавишь. А мне интересно, какие ты будешь механизмы делать? за по-английски или решеточно не понимаю я сам не знаю наверное. Первый, Кому я прибегу, это будет Бафтер, который строит голову мамочки Длинные ноги. Тебе не кажется, что это голова какая-то маленькая? Ну, мне тоже казалось, но нормально Вроде как там в оригинале она такая Вроде как, но она вроде тоже Да, вроде как Вроде, именно вроде Мне кажется, не такая представь, это она должна тебя съесть Даже не тебя, а меня А я больше тебя Вот она может не меня Ой, блин, ладно, отмазался Так, у нас тут Фокси э, строит мамочку длинной ноги, которая будет стоять, они а на четвереньках, на ногах. Тут получается будет сфера, и тут сфера. А полка похоже на пончик, или кто-то взял базуку и прострелил тело мамочки длинной ноги. Теперь можно проходить. Голова где? Ладно, я пойду, наверное, дальше. Дальше у нас будет Кримсон. Че, смайлик поменял, не поменял? Ой, блин. Да, обидно, обидно. Кримсон решил... Не достраивать вторую ногу и сразу строить голову. М -м -м. Ну что, красивый волос, мне кажется, да? Что-то мне кажется, как-то странно стоит все это. Но если добавь еще одну ногу, наверное, будет нормально. Ну тут, в принципе, все хорошо. Ну что ж, голова в процессе, а я пойду, наверное, к иностранцу, который там что-то делает. Что тут у нас у иностранца? Так. Мне кажется, это что-то разваливается. Ой-ой-ой, он что-то делает. Нет, голова, мальчики, длинные ноги. А. Получается, тут растаял шарниры на ногах, на руках. И пока что типа занимается механизмами. Но почему не головой? М -м да уж крутая мамочка длинные ноги. Иди. Упала, мама, длинные ноги. Так. Вот Только не касайся ее. Ладно, не касаюсь. Ну, давай посмотрим, что у тебя за Геракл получился. Точно механизм не буду делать. Ты, кажется, голову какую-то маленькую делал. Ну, ладно. Сложно. Ну еще времени довольно много. Получается, тут ноги с вот такими вот скосами, они полукруглые. Также тут имеются такие вот ладошки. Тут у нас, получается, имеется э, такая вот сфера. Типа первая часть тела и вот второе сердечко, вторая часть тела. Также тут имеются руки, голова с лицом. Правда, что-то там немножко маленькое получилось, ну ладно. Так, а теперь я ее расфиксирую. Муравей длинные ноги. Стой, не трогай, нет! Нет, мы же лицо, глаза не посмотрели. О, какие красивые глаза. Так, глаза у меня смотрел, да? Ну, нет, не, ну я бы такие же и сам сделал, потому что по картинке там так вижу. А, ну ладно, да, да. Ну глаза, да, нормально. Ладно, я пойду сейчас к э, розовой команде. Что у Посмотрю. него тут за огромная мама длинные ноги получается? Хеллоу. Well. Ну тут видно есть механизмы, потому что такие вот разъемы явно не просто так тут у нас такая сфера и вот такая вот сложная форма которая втягивается в тело и также вот тут немножко расширяется тут цилиндр волосы глаза камеры и рот также есть ноги они тоже тут цилиндры и вот тут такая красивая форма и вот такие руки с тремя пальцами да так давай попробую поуправлять там внутри есть кресло уже наверное даже механизмы сделал так что же может о, мамочка умеет падать и также перемещаться, а тут, кажется, шарниры, да что ты падаешь, ты? вставай, круто ты встал, вставай, stand up, Я, get up, Поднимайся. ну тут получаются вот такие вот подвижные руки и подвижные ноги, и, конечно же, эта мама длинные ноги очень любит падать, надо было эти поры поставить, да, тут везде получается только на шарнирах, никаких сервоприводов нет, только вот так двигаются руки и ножки. Две мамы длинные ноги дерутся. Кто победит? Пуф. Ой! Э, куда полетел? Давай один на один. Кто победит? Огромный гигант или... Э, легкий, но быстрый. Я Ай. его повалил, я победил. Ой, блин. Такой маленький, блин, такой. Оп! Хоп! Ой, все, тебя поймали. Так, ну что ж, я, наверное, к Кримсону пойду, да? Кримсон? Точно не мне, да? Уверен? Ну ладно. Что у тебя тут э, за продвижение? Ты начинаешь делать глаза, и вот у тебя две ноги. Первая, вторая, и также две руки, но мы их уже смотрели. Что тут изменилось? Ты добавил тут такой блок, и сейчас начинаешь делать э, глаза. Ну ладно. Ты получается за эти 10 минут доделал вот эту ногу полностью. И сейчас делаешь глаза. И все, да? А все остальное время лис. Э, ног кушает. Ну ладно. А, кстати, я у одного не посмотрел. Ладно. Что у нас тут за снеговик получается? Мамочка длинные ноги в виде снеговика, наверное. Тут нога первая, не, думаю, вторая нога сейчас будет. Тут тело, еще одно тело и голова. Ну ладно, тебе еще наверное много чего делать надо. Новый год. Да, много еще прогресса нужно. Да, да, я уже иду. смотреть, что там получилось. Первый, Смотри, кому... сразу у меня. А, давай. Что у тебя изменилось? Ну, я, значит, добавил, чтобы. Ну, короче, он будет. Я делаю механизм вообще. Ну, понятно. Ну, теперь оно будет ехать, и ты тут разоединил, чтобы ноги двигались. Ладно, дело, я пока пойду к Кримсону. Кримсон, что у тебя тут изменилось? Я уже иду. О, мне кажется, он сейчас там лицо делает. Так, ладно. Ага. Ой, блин. Супер-мега страшно вообще. Глаза, вот такие вот, и рот. Блин, вообще страшно. А от лица очень много чего зависит. Ну, думаю, ты продолжаешь делать это страшное лицо. Я пойду, наверное, дальше. Дальше у нас розовая команда. Так, дальше. То, что только 10 минут назад было снеговиком, уже не снеговик. Уже добавились волосы и окрас. Ладно, я пока пойду. А, я уже всех посмотрел. Время строительства заканчивается, и мы начинаем смотреть, что за мамочки у них получаются. Так, что тут у него? О, он полностью изменил механику своей мамочки длинные ноги. Теперь она у него не стоит, а на четвереньках ходит, как это, в принципе, и должно быть. Типа, вот он, он руки вперед поставил, и все, И он убрал эти шарниры. Ой, теперь оно только вот так катится. А, я, кстати, знаю механику для этого. Как ходить без ходьбы. Можно просто нажать на две клавиши и перемещаться. Из внешнего вида тут вот эта красивая форма. Ну, тут ту еще очень красивой формы. Та же вот тут сфера. Ну, и вот такое лицо. Кажется, довольно нормальное, красивое. Вот, вот такие вот руки. да, И вот такие вот ноги. Так, сейчас я протестирую. Can you give me a control? Please. Так, вот я залез в эту мамочку длинные ноги. Может, пока отойдешь? Mm -hmm. И получается, у нее, кстати, есть механизм? Она может летать. Блин, странно. Ну, декора много, правда, из механизмов только то, что она летает. Ну, в принципе, можно даже ей походить. Если определенные клавиши нажимать, сейчас я попробую. Так, сейчас я у нее попрошу режим общего строительства. Кое-что сделать надо. Я, получается, включаю на маленькой скорости, и можно еще вот так. Двигать, и получается как ходьба. Хотя. <смех> а как вперед? У меня только назад получается идти. Мамочка длинные ноги, которая может бежать назад. И также дай атаковать неприятелей. Let's do a battle, mummy, long legs. Ой, там еще Кримс прибежал. Полис. <смех> э, не ой, бейте безопасно. Все, захват. Ее, за, шею. За, шею. За, да, за шею. Ой, я ей в живот прям горнул мою ногу. Это, он говорит, это муравьи. Скажи ему, чтобы он коллизию живота выключил, чтобы я выехал. Не, все, он тебя поймал. Так, что тут Нет. у Кримсона получилось? А, он Кримсон просто взял и на тортик одел свою мамочку. Что же может твоя мамочка, Кримсон? Тоже просто бегать. У всех NPC получились. Ой. О, огромная мамочка длинные ноги. И тут такая маленькая. Ай, мне это не трогать, я ж камера. Можно его вот так вчеринку, вот смотри. Вот это у него большая, у меня средняя, а Давайте каждую длинную ногу, мамочку, э распилим, как в самой игре. Так, первый, кого распилим, будет Кримсон. А, -а, -а нет, мама длинные ноги за мной бежит. А -а, спасите, помогите, мне очень страшно. Ааа, -а -а, что за мамка рубка? Нет, мама длинные ноги. А -а -а, вот так тебе мамка-рубка! А где мамка? Меня... Так, давайте, Я следующую нее... маму. А, опять что? Ну, Давай-ка ее окончательно убьем. А как лимс? Ладно, давайте, кого еще мамочку будем взрывать? Давай твою. А, -а, а, мамочка длинные ноги. Опять за нами бежит. Во, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Прячемся, давай сюда. Где эта мамочка длинные ноги? Вроде бы не видно. А, -а нет, она сюда заходит. Ну, как ты заходишь? Тебя уже тут разрубили. Дверь <свят> ее Дверью прибили. Ай! Ты где? Я тут нажимаю на рычаг. Я тут... Ай! Ой! Ой! Что Вот вниз смотри. Вот вниз. А, нет. Ой. Так, сейчас я покажу э, лицо мамочки длинные ноги, наверное, и все. Эта мамочка длинные ноги может смотреть наверх, вниз... У нее опускается сразу и шея с головой и сами глаза. Также она может смотреть налево и направо. Поворачивается голова с шеей и глаза. Это были все функции. Вот так может смотреть на кого-нибудь. Хоп, могу на тебя посмотреть, а могу на бабу в Или на Климсона. Ладно, все, наверное. Мы будем заканчивать битву строителей уже. На этом мы будем заканчивать эту битву строителей. Всем спасибо за участие и всем пока.